Если ты смотришь это видео, значит я еще не умер с голода. Сегодня 26 мая 2022 года. И у меня юбилей. 50 дней голодовки Samsung. Эта голодовка посвящена. вся голодовка посвящена компании Samsung. И эти 50 дней я посвящаю 50-летию компании Samsung, которая состоялась 50-летие юбилей в 2019 году, 1 ноября. Поздравляю, Samsung! Вот. Значит, пишу куском, чтобы целым подрезать не буду. Сегодня реально 26 мая 2022 года. Видео сниму. И э, э, прогоню через компьютер и сразу же э, отправлю в интернет. чтобы вы могли увидеть и поздравить меня с 50-летием. Кстати, и 50 50-летием тоже можете поздравить. С 50-летием голодов. Ты серьезно, все серьезно. Музыка будет креатив кому сейчас, повеселее, но тоже на мелодии компании Samsung, вот. значит, что сейчас, сегодня 50 дней, я хочу показать, что... голодовку я начал 6 мая, мая 2022 года, 6 апреля, подтормаживаю, все-таки 50 дней, так что извините, 6 апреля 2022 года, вот, сегодня 26 мая, Праздник, плюс хочу поделиться результатами Поэтому видео не режется Вот как оно есть, тупники все мои там И так далее, вы их увидите Значит, покажу внешний вид Значит, никакого интима Это чисто в познавательных, в учебных целях Обращаюсь к видеохостингу, которые могут... Распознать это как недопустимый контент. Никакого допустимого контента нет. Я показываю, каким я был 6 апреля, я покажу по итогу голодов. Так как я не знаю, чем все это закончится, голодовку я продолжаю. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать, что, как, почему. Какие ответы будут от компании Samsung по поводу этой голодовки состоится ли у меня встреча с президентом компании Samsung да да в городе Минске в Беларуси в моей любимой родной вот у меня в квартире в скромной вот значит что еще хочу сказать да слабость есть тормоза есть подташнивает значит привкус кисло-сладкий с запахом ацетона изо рта и как мне говорят близкие от меня вообще ацетоновая вот. как тут не вспомнить один фильм во все тяжкие помните да чем они занимались нет я против этого запомните никаких наркотиков мы с этим будем бороться и боремся в россии Беларуси украине наркотиков точно не будет видите, как мысли понесло меня. Ну, по поводу э, самочувствия я уже высказался, да? Ну теперь давайте приступим к самому главному. Вы сейчас, кстати, впервые увидите, какой у меня вес э, через 50 дней голодовки, на 50-й день, если быть точным, сегодня 50-й день голодовки. Э, вот. Потому что весы так устроены, если я голову наклоняю вперед, то, соответственно, я, ну, весы меняют показания. Поэтому мне нужно стоять по стойке смирно, вот. ну а вы уже будете через камеру смотреть, что там, какие цифры бегают. Значит, моя форма одежды, как вы поняли, это труселя и носки, ничего более... Ну чтобы для объективности сам телефон где-то грамм 150 весит, плюс штатив 150, ну хоть это, мне кажется, полегче, ну пусть будет 300 грамм, минусуйте от этой суммы, что увидите, просто я говорю, пишу куском, нарезок не будет, поэтому штатив будет в руке постоянно, я без него не смогу снять нормальное видео, чтобы это было документальное видео, как есть. Так, начнем что? Начнем а, а, с веса. Тогда как-то трехкратное ура, да? Поехали. Так, становлюсь на весы. Голову по стойке смирно. Надо подождать немного, не шевелиться. Ну что там, как там? Какие цифры видите, я еще не вижу. Нужно досчитать, я так засекал до 8, чтобы стабилизировалось показание. Так, ну что, 8 прошло. Итак, вот мой вес. Это реальный вес. Вот, чтобы не думали, что какая-то фиксация. Вот вес на... 50 день голодовки. Вот. Значит, 50 дней можете разделить. Приблизительно понять все это погасло, да? И приблизительно понять, сколько э, мое тело в сутки тратило. Э, так, это был щелчок штатива. Защелкнулся, расщелкну его. Значит, сразу говорю, какая моя еда за эти дни? Э, чтобы посмотреть, как все это развивалось, нужно все видео с первого видео посмотреть, как вы понимаете. И потом они все пронумерованы для понимания, как что происходило. Поэтому посмотрите. Вот. На теперешний момент это вода утром, вечером. В течение дня вода. Утром и вечером чай чай с утром две чайных ложки сахара и вечером 2 чайных ложки сахара для чего это это вынужденная мера так-то я думал на воде продержусь но не так то все просто поэтому посмотрите, посмотрите в видео я там все поясняю что происходило почему, зачем почему потом к этой можно сказать еде добавилось еще жевательная резинка. Ну, а одна-две штуки в сутки, а, значит, ну, в день, в день, в сутки, ночью я сплю, вот. А, а, одна-две, ну жвачки, ну, что, пластиночки там или как, они упаковки. Ну, то есть, когда начинаю психологически поддавливать вот это чувство кисло-сладкое, вот этот привкус, я ацетона не чувствую. Но люди говорят, ну, ацетоном изо рта прям, ну, и пахнет так очень довольно-таки серьезно. Некоторые не могут, то есть такой специфический запах, что некоторые не могут его выдерживать, там дистанцию <laughs> держат. Вот. Самое смешное, общался, говорят, тут вот, чеснок можно выдержать, лук, там, ну, такие вот сильные запахи, да. А вот ацетоновый, говорит, к нему просто невозможно не выдержать, не привыкнуть. То есть, вот как-то так. Значит, сейчас какие были еще, видите, как размазался, да? Параметры были, значит, с утра я по-маленькому в туалет сходил. Вот, значит, воды еще не пил вообще никакой. То есть, это вес вот в таком состоянии. Ну, 300 грамм телефон, ну, комплект телефона. Вот, значит, спасибо за подписку, что вы подписываете, что вам интересно. Этот канал Экология Разума, он на данном этапе моей жизни, вот, скажем так, этот видеоматериал будет пока что основной, не буду смешивать, но есть много чего вам рассказать о разумной экологии, не об, не об этой... На, экстремистской экологии которая сейчас во всем мире процветает особенно ладно пока не будем туда лезть чтоб нас не заблокировали Вот. ну а чтоб не заблокировали я вам советую у меня есть телеграм-канал переходите туда подписывайтесь там еще будут телеграм-каналы по другим тематикам интересным но ну, все по порядку есть чат-бот пишите туда я вам с удовольствием отвечу вот. Цель моей голодовки, она позитивная, добрая, посвящена компании Samsung. Я, это не ультиматум, вы уже поняли, да? Моя голодовка, я просто сделаю, хочу сделать компанию Samsung лучше в мире. Почему? Смотрите мои предыдущих видео. Я многое еще не говорю. По результатам голодовки Samsung... Когда все это закончится, я не знаю, о чем закончится все это. Я общался с терапевтом. Он говорит что после 50 дней голодовки. Э как это по-научному? Вероятность смерти увеличивается от не, ну, внезапной смерти от голода. Ну, от голодовки. Вот. Ну будем надеяться на лучшее. Я жду результата, жду ответа от компании Samsung как она отреагирует на мою голодовку Samsung. Вот. Так опыт, который я приобрел в эти дни по голодовке, я с вами поделюсь с подписчиками, может даже в каком-то закрытом чате, что только вот самое-самое там. Ну это посмотрим. Сейчас впереди. Многим будет интересно. Какие-то. Просто я много. Когда какие-то вопросы возникали, я искал, как ответы в интернете таких же людей, как я, которые когда-то голодали, там еще что-то делали. Ну, у меня как бы на многие, ну не на многие, на вопрос, на какие-то моменты есть свое видение, вот. Поэтому поделюсь. Значит, сейчас вес мой вывели 95. На старте 6 апреля. 2022 года вес был мой 110 килограмм. Ну, вот. Так, но ну, значит спасибо за подписку, спасибо за донат, Я там запустил тему, что если кто хочет эксперимент провести на мне на подопытном, значит проверить, что там в моей, в моей ситуации происходит с набором витаминов. Мне как бы неохота на это деньги тратить, цель другая. но если кому интересно, донатьте все список есть там внизу спасибо за поддержку кто поддерживает кто хочет конкретно на на, на эту на эксперимент значит пишите в донатах э, там или отправляйте потом в чат-бот пишите что номер реквизитов так далее так далее и пишите э, на тест витаминов samsung вот так это такой секретный пароль на тест витаминов Samsung, поняли да вот значит эти деньги пойдут это на тест если не напишите я их потрачу разумно на себя шучу вот что еще что еще что еще хочу сказать а да ну на самом я как говорится самое интересное на, на... оставил наконец ну, в общем, оставил вот в заключительной части. Значит, смотрите, я пока не буду выкладывать, чтобы вы, конечно, скажете, ой, да надо же сравнивать с чем-то. Я не буду выкладывать то, что было 6 апреля с моим телом. Сейчас я вам покажу то, что произошло через 50 дней моей голодовки с Samsung. Значит, видео не буду подрезать, сразу говорю. Если там какие-то интимные моменты, я, может, чуть-чуть его откадрирую. Но видео как будет, как вот в оригинале. То есть никаких там нарезок и так далее. Вот, ну что, готовы? Так, ну вот как-то так. Я не знаю, там видно, не видно. Может, присесть даже, да? Вот. Вот, смотрите, вот повисла кожа, какие-то синяки есть. Расчесывание было у меня, но это в отдельном видео расскажу, сейчас поменьше. То есть чешусь периодически, но не так сильно. То есть до крови не расчесываю, да? Вот, видите, да? Это все вот подвисло, да? Вот. То есть реально объем тела уменьшился. Так... Так. Размер талии уменьшился Тут тоже уменьшилось То есть все, как говорится, килограммы уходят Так, 95 минус 10 110 минус 15 килограмм Значит, 15 килограмм ушло до Стоп, или 90 90 90 90 килограмм показал, да? 90. Значит, 90 килограмм. 110 минус 90, 20 килограмм. Вот и считайте, сколько ушло. Ну, там 300 грамм, это не принципиально. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, все, поздравьте меня. Подписывайтесь, чтобы узнать, что там дальше будет происходить. Привет компании Samsung Samsung от меня. Продолжаем голодовку. Все ли я сказал? Что-то столько хотелось вам сказать. И что-то все перемешалось в голове. Но мысли путаются. Когда организм в новоде живет. Но... Не, он, он не на воде живет, он на батарейках своих внутренних. Все, до встречи! Здоровья. Всего хорошего.